Приветствую вас друзья на канале индекс Рейт. анализ рынка на сегодня 14 ноября 2022 года. Рынок находится в зоне экстремального страха, индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 24. За последние сутки было ликвидировано практически 69 тысяч трейдеров на общую сумму 150 миллионов долларов США, и потери несут преимущественно лонговые позиции. Есть некоторая разноправленность по бирже Байбит и Хуоби. Давайте посмотрим на соотношение коротких длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции, но доминация незначительная 50,28%. Индекс альт-сезона на находится по-прежнему в зоне 40, показывает отметку 47. И давайте сразу посмотрим на доминацию. Доминация биткоина на дневном таймфрейме находится в боковом движении. Обратите внимание, есть свечи неопределенности. Мы сейчас находимся по волне моментума внизу. Я имею в виду индикатор Market Cypher B, отрисовали зеленую точку, зеленый кроссовер. Пытаемся порасти и вполне себе вероятно, что этот рост может продолжиться, так как мы находимся в достаточно глубокой перепроданности на дневном таймфрейме по индикатору Trend Score И вероятность того, что мы будем уходить в верхние значения достаточно высокая. Первичным сопротивлением у нас будут локальные движения. Можно посмотреть по линии FIBA. Это зона 618, которую нам необходимо пройти на дневном таймфрейме. Отметочка 40,1. И процента. Если закрепимся выше, то следующим сопротивлением у нас будет 236 Fibonacci локальная на отметке 41.21 и там же 41.47 глобальный уровень фибо. Если посмотреть на более малые часы на 6-часовом таймфрейме, то мы видим, что прирост продолжается. Волна моментума двигается снизу вверх, в верхних значениях находится. Желтая волна индикатора Cypher B это цена средневзвешенного объема VWAP. И мы пытаемся прорваться через Fibonacci 382 на отметке 40-32. Закрепиться за ней дальше 40-39 и 40-45. Все это локальный уровень FIBA. Индекс доллара США у нас продолжает нисходящую динамику, но немножко остываем. Обратите внимание, свеча Хайконеши не перекрывает предыдущую. Уперлись в поддержку. Сейчас на поддержке находится здесь этот индексный показатель 106 и 5 у нас выступает в качестве поддержки. Волна моментума не завершила еще свое формирование. Гребень пока не загибается. В активной шортовой зоне находимся по транскору и вероятность отскок у нас достаточно высокая. Высокая, если не уйдем в красную зону зеленого манифлоу. Обратите внимание, это осциллятор индикатора марки Cypher B. Если он уходит в красную зону, то движение вниз у нас продолжится. С сопротивлением у нас сейчас выступает пунктирная трендовая паутина на отметке 108.17. Нам необходимо преодолеть эту отметку, чтобы вернуться к бычьей динамике. Если посмотрим на более младшие часы, на 6-часовом таймфрейме у нас зеленый кроссовер. Волна уже завершила формирование и пытаемся отскочить. Есть намек на то, что красный манифлоу заворачивается вверх. Если это продолжится, то в сопротивлении у нас будет локальная фибо 236 и пунктирная трендовая паутин как я и сказал на уровне 108 с небольшим при маркет у нас сейчас торгуется в красной зоне. Если посмотреть на основные бенчмарки, то они закрылись у нас в зеленой зоне с небольшим приростом. Пятничное закрытие. Сейчас ожидаем открытия рынка. В целом, Европа у нас сейчас торгуется в зеленой зоне. Обратите внимание, все с небольшим приростом. До 1% пока не дотягиваем от 0,25 до 0,60%. У нас сейчас идет прирост по основным бенчмаркам европейской зоны. Азия у нас закрылась разнонаправленно, в основном в красной зоне есть небольшой отскок по индексу Гонконга, но при этом у нас в целом рынок сейчас находится в такой неопределенности мы ожидаем события которые будут происходить на этой неделе и если мы посмотрим на экономический календарь то событий достаточно много в первую очередь хочу обратить внимание что у нас в ближайшее время выйдут данные по индексу производителей американского рынка также у нас выйдут данные по пособиям по безработице американского рынка это будет 17 ноября в четверг и мы также ожидаем данные по жилью это будет в пятницу в любом случае рынок будет ожидать каких-то позитивных новостей для того чтобы иметь какую-то это фундамент для полноценного отскока. Что касается криптовалютного рынка, то мы сейчас, конечно же, в большей степени реагируем на те события, которые произошли с биржей FTX. Для тех, кто не знает, это одна из крупнейших бирж, которая объявила сейчас о банкротстве. Большинство игроков на рынке сейчас предлагают Создать соответствующие фонды для того, чтобы защитить инвесторов. В частности, данную информацию от биржи BNX я опубликовал в нашем телеграм-канале. Он сейчас появится, ссылочка на него вверху. Также хотел обратить внимание на интересную статью, которая тоже была опубликована в телеграм-канале от главы ARK Invest Кэти Вуд. В частности, о том, что рынок у нас переживает те же самые события, которые были в начале 20 века. Та самая великая депрессия, которая коснулась мировой экономики. Можете почитать эту статью. Очень интересное мнение. В том числе это мнение поддержал и Илон Маск. Также хотел обратить внимание на некоторые фундаментальные индикаторы, которые нам говорят о том, что у нас не за горами, по крайней мере, локальный буллран. Обратите внимание на 200-недельную тепловую карту. Я часто показываю этот чарт. Вы можете найти его на платформе Look into Bitcoin. Все ссылки есть в описании к этому видео. В тот момент, когда цена уходит к 200-недельной средней скользящей, либо спускается за нее, либо где-то находится на ней то, как правило, эта тепловая карта подсвечивается либо темно-синим цветом, ближе к фиолетовому, и обратите внимание, сейчас именно такое время, поэтому, если даже оценивать, что отскок у нас произойдет к этой самой 200-недельной, то ближайший уровень в районе 24 -х где-то не за горами, по крайней мере, попытка отскока скорее всего должна быть, также мы можем посмотреть и на другие показатели, которые нам с большей долей вероятности подскажут о том, что рынок находится в достаточной перепроданности, последний раз мы с вами смотрели этот индикатор, это тепловая радуга, обратите внимание, здесь есть зоны, я уже говорил в последнем обзоре, мы сейчас находимся на зоне огненных продаж и всегда, когда индикатор опускался именно в эту зону, всегда происходил отскок, как минимум до зоны покупок, и мы Сейчас спустились даже за нижнюю границу этого логарифмического канала мы находимся вот здесь и ближайший отскок если произойдет мы также с вами увидим зону 24 ближайшую дальше у нас Следующая ценовая модель на уровне 32 с небольшим 1000 долларов США за 1 биткоин. Также хотел обратить внимание еще на один чарт, который часто показываю в своих обзорах. Это ценовая модель биткоина. Вы можете посмотреть ее на платформе Google Charts, ссылки также есть в описании. И обратите внимание, за весь период мы всегда касались двух вот этих кривых. Это цена Delta Price и CVDT. Экспериментальные индикаторы от известных аналитиков Vili и Puyla. И посмотрите, мы сейчас коснулись как раз таки на отметке 15. 800, индикатора CVDD, но при этом мы всегда касались параллельно, либо пересекали еще и индикатор Delta Price. И если это произойдет, то мы коснемся отметочки 13. Если же нет, то мы вернемся к ценовой кривой на отметку 21 примерно. По крайней мере, то, что сейчас глобально большинство внутрисетевых он-чейн индикаторов показывает нам отскок, в этом нет никаких сомнений. Где-то не за горами тот самый, как минимум краткосрочный, а как максимум Восстановление и долгосрочный булран. Ну а о восстановлении говорить сейчас еще рано. По крайней мере, большинство аналитиков склоняются к тому, что рынок еще не прошел стадию максимальной капитуляции со стороны как майнеров, так и долгосрочных держателей. Все чарты по этому поводу от аналитиков Glass Note публикуются в телеграм-канале. Вы можете их видеть. И на этой неделе также выйдет отчет от Glass Note. И публикации вы также сможете посмотреть в нашем телеграм-канале. Поэтому обязательно подпишитесь. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас показывает график биткоина. В частности... На дневном таймфрейме мы с вами можем видеть, что мы нашли поддержку на локальных уровнях FIBA. Мы сейчас можем видеть, что мы консолидируемся на нулевой FIBA, но при всем при этом у нас идет потихонечку закругление волны моментума на дневном таймфрейме. И если мы здесь отрисуем зеленый кроссовер, и достаточно серьезная перепроданность по трендовому индикатору как минимум нас подтолкнет конечно же кверху. давайте сразу же посмотрим что у нас по направляющим пунктирным паутинам, для того чтобы определить ближайшие поддержки обратите внимание оранжевый уровень я специально подсвечивал эту пунктирную трендовую паутину когда мы были еще в зоне 20 18 для того чтобы определить где скорее всего мы найдем поддержку вы можете посмотреть это в прошлых позапрошлых видео и мы как раз таки здесь и нашли свою поддержку в зоне 16 и сейчас в конце консолидируемся именно здесь у нас была попытка прокола ниже вы можете видеть по теням свечей мы тронули следующую пунктирную трендовую паутину на отметке 15 800 и сейчас консолидируемся на 16 если эта консолидация здесь удержится то мы вероятнее всего направимся пробивать отметочку 17 после чего у нас будет локальная фиба 236 17 и дальше пунктирная трендовая паутина и здесь же фиба все это находится в зоне 18 18 200 если посмотреть на короткие часы на 6 часовом таймфрейме мы рисуем хорошую большую свечку хайконеша не перекрылись максимальными значениями по предыдущей свече, свеча доджи свеча неопределенности, если перекроемся то как раз таки потянемся к 17 обратите внимание, очень четко это видно и сейчас если посмотрим на индикатор Market сайфер, то мы видим, что мы от якорной волны двигаемся к триггерной волне, это очень хороший знак по крайней мере, по работе с этим индикатором. И если это полноценный триггер, и здесь идет загиб по осциллятору Money Flow, то мы, вероятнее всего, в этом загибе будем уходить кверху и попытаемся потолкаться. Все будет сейчас, конечно же, зависеть от того, как себя поведет глобальный фондовый рынок. Мы сейчас действительно очень сильно от него зависим. Более того, те самые потрясения, о которых я сказал, связанные с биржей FTX, конечно же, оказывают в том числе давление и на наш рынок дополнительное. Если посмотреть на совсем локальные трейды, то на двух часах мы немножко остываем, обратите внимание, классический RSI развернулся, двигается вниз, есть, конечно же, перепроданность по стахастическому RSI, но цена среди взвешенный объемом желтая волна VWAP индикатора двигается сверху вниз. Было значение 20.79, сейчас значение 16.50, мы находимся в неопределенности и толкаемся VWAP сверху вниз. И поддержкой вновь будет выступать пунктирная трендовая паутина оранжевая на уровне 16.300-16.500. По крайней мере, пока остыли, и в лонговой позиции сейчас локально я бы не входил уже есть некоторая перегретость также и на коротких часах на часовике мы рисуем красную свечку нисходящую она пока достаточно слабенькая но у нас уже в зеленой зоне находится трендовый индикатор поэтому в любой момент он может развернуться по крайней мере на часовике манифлоу вот в таком вот изгибе заворачивается в нижнюю часть виваб двигается сверху вниз и есть намек на загиб по моментуму. в любом случае сейчас нужно быть очень внимательными на рынке рынок по-прежнему в неопределенности его очень сильно шатает не забывайте о том что защита депозита является приоритетней чем профит всем хорошей недели обязательно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайки поддержите канал комментариями и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал телеграм-чат все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а с вами был гоши канал индекс рейд и до новых встреч